Верю я, что сбудется предвестье мной пред вас, хищенное в мечтах И пройдет по тихому предвестью Лев толстой в оранжевых портах и Тургенев, дурь, смешавшись с дрянью, Дружески прошепчет в ухо мне. Чу, смотри, Есенин гулка ранью Поскакал на розовом слоне.